Ее необходимо зацепить за выступ в корпусе патрона под углом 45 градусов стороной, имеющей короткий конус. Затем на конус патрона поверх цанги надевается головка патрона и слегка наживляется. Фреза вставляется в цангу и пока не затягивается. На калибрующем устройстве нужно покрутить головку и передвинуть настроечную планку до отметки соответствующей диаметру фрезы. Патрон вставляется в гнездо юстировочной стойки.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 После включения станка подождать, когда вращение двигателя станет стабильным. Для заточки площадки патрон вставляется в гнездо, находящееся в вертикальной стойке с торца станка. Грань на головке патрона должна совпасть с выступами эксцентрикового гнезда. Патрон заглубляется до упора и удерживается, пока звук заточки не исчезнет. После этого патрон приподнимается и поворачивается на шаг до нужной грани для заточки следующего зуба фрезы. Эта операция повторяется до полного оборота. Для облегчения контроля грани патрона пронумерованы. Для заточки фрезы по задней поверхности Используется вертикальная стойка на задней стороне. Грань на головке патрона должна встать напротив установочного выступа гнезда. Патрон прижимается до касания фрезы заточным диском и удерживается до момента исчезновения звука заточки. Затем нужно приподнять патрон и повернуть на шаг до следующего зуба и повторить операцию. Для подточки перемычки трех и четырех четырехзубых фрез нужно ставить патрон с фрезой в горизонтальное гнездо на верхней стороне станка. Грань головки патрона должна встать напротив выступа гнезда. Патрон заглубляется до упора, пока звук заточки не исчезнет. Затем патрон приподнимается и поворачивается на шаг до нужной грани для заточки следующего зуба фрезы. Эта операция повторяется до полного оборота. Для подточки перемычки двух зубов фрез нужно вставить патрон с фрезой в гнездо на вертикальной стойке с лицевой стороны станка. Патрон вставляется в соответствии грани и выступу, заглубляется до упора и удерживается, пока звук заточки не исчезнет. После этого патрон слегка вынимается и поворачивается на 180 градусов для заточки второго зуба с повторением операции.